Всем привет! Сегодня я расскажу, как э, постить фотографии в Инстаграм с компьютера. Для этого нам необходим браузер Google Chrome. Заходим на свой Инстаграм. Переходим, где у нас лента. Заходим, где три точечки. Дополнительные инструменты. Инструменты разработчика. У нас открывается панелька, где написано инструмент разработчика». И нам необходимо нажать на вот этот вот значок, где написано Google Device Toolbar». Нажимаем его. Инстаграм приходит в режим разработки мобильных приложений. Обновляем страницу. Это F5 клавиш на компьютере. У нас Инстаграм об должен обновиться. Обновить страницу, у нас появляется клавиша «плюсик». Нажимаем на нее. Выбираем любую фотографию. Также можно будет применить любые фильтры, такие же, которые в Instagram. Полностью все то же самое, что и на телефоне. Вот сама лента с фильтрами. Вводите подпись. Как пример, здесь поставлю просто хэштег лес. Поделиться. Выполняется публикация. Можете закрыть это окошечко, обновить инстаграм, чтобы наглядно увидеть то, что у вас фотография действительно разместилась. Для этого переходите в свой аккаунт опять на свою страницу. Вот данная фотография.